Итак, всем большой привет! На связи Евгений Карташов. Продолжаем обучение в рамках платформы TopLink. Что мы с вами сегодня обсудим в этом ролике? Мы обсудим с вами очень интересный сервис, который называется Покупа. И этот сервис позволяет вам принимать оплаты с помощью Инстаграма, ну и, соответственно, с помощью TopLink в один клик, без всяких заморочек и прочего. Соответственно, многие просили рассказать больше про прием оплат и... Появился сервис, и как раз-таки я про него вам сегодня расскажу. Если вы случайно сейчас попали на этот ролик, и вы не понимаете, про какое я говорю обучение, то у нас в рамках YouTube есть, во-первых, целый плейлист, где собрано огромное количество роликов. То есть я уже, получается, почти два года рассказываю про сервис Топлинк, показываю все его функции, рассказываю про обновления. И, соответственно, если вы их смотрели, то вы в совершенстве владеете таким инструментом, как Топлинк. Это первый момент. Момент номер два. Если вы еще не знаете и не используете, используйте обязательно промокод Дон DONKARTASHOV. Этот промокод дает вам 10% скидку на любой тариф, на любой срок. И вы можете использовать постоянно. То есть, допустим, вы оплатили бизнес-тариф, на год, используя промокод, вы нажимаете «Активировать промокод», вводите его, нажимаете «Проверить». Сейчас он не скажет, что ошибка, потому что это мой промокод, я не могу сам для себя использовать свой промокод. Вы нажимаете «Проверить», у вас будет написано, что действует скидка, и у вас от этой цены скидывается сумма еще 10%. То есть это максимально выгодно для вас, поэтому всегда используйте промокод, его можно использовать многократно, поэтому просто вы для себя сохраните. А дальше у нас есть специальная страничка, она есть в описании каждому из роликов Где находится плейлист со всеми роликами И есть ссылки, которые вам позволят удобнее зарегистрироваться на Топлинке Если вы еще не зарегистрировали И еще раз вам напоминает про промокод, который дает вам 10% скидку Итак, поехали Один из самых важных вопросов, который мне часто задают Каким образом можно принимать оплату в Топлинке, в Инстаграме Так, чтобы это было просто, легко и без всяких заморочек все, достаточно элементарно, появился сервис покупа Что дает вам, что дает вам этот сервис? Сразу вам могу сказать, его могут использовать и физические лица, и ИП и юридические лица то есть если вы еще не формули на ккп вы тоже можете использовать сервис покупа да поэтому это сразу идет плюс если у вас возникает вопрос по поводу касса то есть нужна ли касса здесь касса внутри встроена да то есть она будет выдавать чеки и все вопросы по этому характеру будут закрыты это второй момент третий момент что покупа это агрегатор то есть он в себе уже содержит более 20 методов оплаты то есть здесь есть все оплаты, которые вам могут потребоваться Это и, кар... Это и карты, и мастер-карты, и виза, и прочие да? и Электронные деньги, и переводы в банки, и все То есть все, что вам может потребоваться, здесь есть Это второй момент Третий момент, здесь есть тарифы без абонентской платы То есть вы пользуетесь сервисом, если вы ничего не продаете Вас никто ничего не покупает, вы ничего не платите это третий момент очень хороший. Четвертый момент: то, что если у вас есть где-то сайт уже свой, не только топлинка, а еще какой-нибудь там на WordPress, на Drupal или на Jomle, если вы понимаете, что это за платформы, то здесь есть уже решения, которые просто интегрируют эту платформу сразу на ваш сайт, и вы можете сайты продавать ваши товары и услуги, что максимально хорошо. Дальше. Есть возможность приема оплатка какая? То есть вы можете выдавать QR-коды, то есть вы можете в Instagram просто скидывать QR-код, человек его будет сканировать, и поэтому QR-коды открывать платежную настройку и оплачивать, то есть платежный продукт, ну, в смысле платежную ссылку. Это может быть просто платежная ссылка, вы скидываете короткую ссылку, и в этой ссылке уже будет содержаться наименование товара, услуги и прочее, человек его просто оплачивает и сразу происходит оплата. А, все это настраивается максимально быстро, Да, соответственно, в зависимости от того, что если вы IP или юрлицо, то ваши данные, естественно, будут проверять, потому что от вас попросят их предоставить. Если вы физлицо, то данные будут проверяться чуть-чуть быстрее. Но, ну, соответственно, тут уже вопрос к вам, как вы работаете. Подключение в целом, в целом занимает в районе 48 часов. Запуск продаж запускается от 15 минут, онлайн-касса бесплатно. Все товары, которые у вас есть, доставляются автоматически, если у вас цифровые товары. Если вы там продаете, к примеру, книжку, какое-нибудь видео, какой-нибудь курс, какой-то вот из чего-то да из кусков, то данная система после того, как человек его плачет, она сама все это дело отправит. И при этом есть еще защита товаров. То есть ссылки будут уникальны, и никто не будет ничего перекидывать влево и вправо, так чтобы там кто-то еще мог этим пользоваться. Ну и, соответственно, вам не нужны навыки а, программирования. А, от подключения бесплатно. Сервис адаптирован под, под операционные системы. Поисковая система, прошу прощения. Принимает более 20 методов оплаты. Плюс вы можете добавлять свои, которые вы захотите. Да, то есть, допустим, ну, то есть вы просто укажете, что свой метод оплаты. И там будут дополнительные а, описания. К примеру сделала перевод на Сбербанк. И вот в таком ключе. Соответственно, если у вас нет продаж, у вас нет расходов, то есть если у вас не происходит никакого топорооборота, у вас нет никакой абонентской платы, с вас никто ничего не списывает. Комиссии, первые оплаты с вас будут идти только когда у вас происходит продажа. Соответственно, если у вас есть продажи, у вас есть стабильный тариф. Если у вас продаж нет, то вы ничего не платите. То есть максимально такой такой вин win, -win да, подключение. Ну и соответственно, давайте посмотрим, что изнутри, что у нас здесь есть, с чем мы можем с вами работать. А внутри сервис выглядит вот таким образом, то есть у нас есть возможности, сейчас я вам покажу их подробнее Соответственно, сейчас я вам все покажу подробнее, ссылка на регистрацию также будет в описании к этому ролику После регистрации вы видите перед собой вот такой экран, где сказано, что вы можете настроить следующие, как бы сказать, опции опция номер один это создать полноценный интернет магазин все как полагается для если у вас прям много товаров услуг и прочее либо это может быть платежная ссылка либо оплата по QR-коду к примеру вы запускаете мастер-класс вы запускаете какой-нибудь курс либо вы что-то продаете вы можете просто сделать платежную ссылку отправлять ее всем пользователям, которые вам пишут, например, слово «Привет». А мы с вами рассказывали, я вам в прошлом ролике рассказывал, как можно подключить чат-ботов. В том числе, если интересно, я, я оставлю тогда ссылку в описании к этому ролику как настроить а, инстаг... а, чат-бота в Инстаграме. То есть вам отправляют, допустим, слово «Курс», и вам бот автоматически отвечает, что вот ваша ссылка на курсе. он будет давать сразу платежную ссылку. Соответственно, пользователь на нее нажимает, оплачивает. И получает по реквизитам, которые он указывает в платеже, ваш продукт максимально удобно Платежный модуль — это как раз интеграция с вашими системами, если у вас есть сайт на WordPress, на Jomla, Drupal и прочее Если, соответственно, у вас есть сайт, но вы не знаете, как это подключить, то подключайтесь к программисту Цифровые товары — это как раз вот то, что купили продали предмет Курс да, какой-то и есть ссылка на его скачивание обратно Есть партнерская программа, есть онлайн-касса Соответственно, все это дело можно настроить а Все на самом деле достаточно просто Вы открываете тот модуль, который вас интересует То есть настроить интернет-магазин, настроить платежную ссылку, платежный модуль Открывается более подробное описание с, с рубрикатором или их с хронологией всех обновлений, которые выходили И конкретная дата, когда это выходило и у вас есть кнопки, которые называются «Настроить». Да? То есть что угодно мы с этого открываем. То есть у нас вот есть онлайн-кассы, можем настроить. У нас есть цифровые товары, можем настроить. И нам как раз показывают, как это будет выглядеть. То есть мы нажимаем на цифровые товары, создаем, у нас появляется сразу страничка «Главная», потом у нас появляются товары, заказы и методы оплаты. Сумма заказов, количество заказов. То есть это такая минимальная CRM-система, в которой вы будете все наглядно видеть. Вам показывается, как вы будете добавлять товар. То есть вы нажимаете на «Добавить новый товар». Необходимо указать, как называется этот товар. То есть что это такое. Описание к товару, картинку к товару. И после того, как вы, у вас появляется ссылка на оплату, вы ее отправляете пользователю. Пользователь формирует э, заказ, и вы видите у себя в заказах сформированные заказы. И статус, то есть оплачено, не оплачено. И в методах оплаты вы настраиваете комиссии по, по тем способам оплаты, по которым вы их принимаете. То есть вы можете оплачивать комиссию сами, да, то есть условно, у вас товар стоит 100 рублей, и комиссию 4% вы платите сами. А можете вы установить вы комиссию, что пользователь будет платить не 100 рублей, а 104 рубля, покрывая в том числе комиссия. Время обработки платежа, соответственно, это время, когда, а, платеж, через которое платеж будет считаться необработанным, то есть не сделанным, не оплаченным. Ну, здесь все достаточно просто, я не думаю, что у вас будет проблема с настройкой. И вот таким образом выглядит страничка оплаты. То есть пользователь а, открывает а, быструю ссылку, которую вы можете ставить себе в Инстаграм, либо в Бота, указывает свой email, mail на котором будет получать товар. И внизу на, указаны все способы оплаты, которыми можно оплатить. То есть сразу, сразу же нас встречают веб да, то есть, money, ну, то есть электронные кошельки: Visa, карточка, соответственно, Visa, потом MasterCard, теле 2 Евросеть, Альфа-банк, Банк, Банки России, Сбербанк, Теле 2, МТС, сотовая связь. То есть, способов для оплаты очень много. Цифровые товары в этом плане очень хорошо работают. Платежный модуль это как раз подключение системы именно к вашему сайту. То есть в данном случае мы уже видим сразу Drupal, Jumble. И идет описание, как это все настраивается то есть, сеть, интеграция. Вы скачиваете инструкцию и настраивать. Соответственно, если вы технарь, вы понимаете, как это настроить, вы это настроите самостоятельно, если вы не технарь, то закажете интеграцию через какую-нибудь Workzilla. Соответственно, здесь указаны все системы, которые поддерживаются. Самый популярный это WordPress, это Jomla, Drupal, ну и, соответственно, пошли дальше все остальные. Их тут достаточно большое количество. А у нас также есть платежная ссылка, либо оплата по QR-коду Это как раз вот эта история, связана с тем, что вы получаете одну короткую ссылку Вот таким образом она выглядит Вот она там, pka.i. И вот здесь вот определенный... Давай сейчас я открою весь экран, сейчас попробую Так, сейчас... Сохранить Не, не получилось открыть весь экран, но это, это не принципиально а вы нажимаете добавить новый товар, нажимаете делаете ему полноценное описание, указываете сколько это будет стоить, e-mail, куда должно прийти уведомление о том, что был сформирован заказ, его наплачен. И у вас, соответственно, вот эта платежная ссылка короткая. Вы, соответственно, ее копируете и отправляете вашему клиенту для оплаты. Дальше схематично все выглядит точно так же. Вы настраиваете способы оплаты а, и видите заказы, которые у вас были сформированы. Соответственно, вот эту платежную ссылку, которую вы получаете, а, у вас сейчас может возникнуть вопрос, как нам это все вставить на топлинг. Все очень просто. Вы вот эту ссылку копируете, возвращаетесь к себе в топлинг, ставите описание через ссылку что вы хотите продать какой-нибудь продукт, выбираете секцию, соответственно, ссылка, ставите курс, не знаю, курс, мастер по, не знаю, там, чему-то, мастер по всему, заголовок Лучший курс, Лучший курс, и вот сюда вставляете ссылку на оплату. Соответственно, пользователь открывает ваш, выйти без сохранения, открывает ваш топлин, нажимает на кнопочку, что оплатить курс, он сразу же попадает на платежный шлюз, куда он вводит свой e-mail, да, то есть он вводит свой email, сейчас вот здесь это было нагляднее видно. Он вводит свой email, выбирает способ оплаты, оплачивают и товары ему от самой системы покупа отправляются как выполнены. Вам даже не надо думать вообще, каким образом вам сохранить товары и как их куда-либо отправлять. Соответственно, далее вы выбрали, то вы понимаете, что вас устраивают только платежные ссылки да, по-быстрому, чтобы была оплата А Вы нажимаете на настроить и вас встречает мастер настройки Вы указываете, что вы юридическое лицо, либо физическое лицо Далее, далее, далее вы придете к, в конечном итоге к настройке самого товара То есть вы создаете товар, получаете ссылку, сохраняете их и уже эти ссылки можете использовать Либо как в Инстаграм в качестве чат-бота да, Вы просто подключаете по каким-то триггерам, либо по, реклам, по рекламной кампании что пользователь должен вам написать слово, к примеру, там курс, либо хочу подробнее, три, семерки, неважно, что, как, как, как угодно. И бот будет ему отправлять сообщение, в котором будет содержаться платежная ссылка. Вы, соответственно, будете таким образом получать оплаты практически автоматически. А в целом, наверное, это все, что я хотел сказать про этот сервис. Также есть полноценный интернет-магазин, где вы можете по разным категориям создавать большое количество товаров создавать, соответственно, платежные ссылки и все это максимально интегрировать либо с вашим магазином, либо с вашим топлинком, либо с каким-то другим сервисом, который вы используете. А в заключение, что хочу сказать, также, если у вас возникают какие-то вопросы по сервису, нажимаем на вот этот вопросик, который вы здесь видите. Здесь есть раздел ⁇ Вопросы и ответы ⁇ есть раздел ⁇ Сообщества покупа ⁇ есть база знаний, в которой содержится... Небольшое количество информации пока что есть служба поддержки и обратная связь. Соответственно, нажимаете на службу поддержки. Если вас интересует какой-то вопрос, и, соответственно, начинаете его набирать, после чего вы сможете создать ваш вопрос и отправить его в техподдержку. И, соответственно, как только вы отправляете вопрос в техподдержку, у вас будет идентификатор. Вы сможете потом вернуться на сайт обратно. Но вам придет уведомление, что вы оставили запрос. Вы просто сюда вводите номер вашего уведомления, вводите email, нажимаете найти, видите все ответы, которые к вам приходят. А в целом это все, то есть это сервис, который максимально быстро оптимизируется, интегрируется с топлинком без каких-либо сложностей, сам выдает товары, сам принимает оплаты. И самое важное, что если у вас нету а, оборота, да, то есть у вас не самый лучший месяц, да, то у вас нет никаких абонентских плат, и вы из за это не платите. В отличие от множества сервисов, где у вас предполагается абонентская плата, либо когда у вас оплата зависит от вашего оборота. То есть снижается оборот, вы платите больше, либо наоборот меньше. Здесь все максимально а, friendly для новых пользователей, у которых небольшие обороты, и для которых каждый рубль важен. Поэтому еще раз, Напоминаю, что вам необходимо сделать для того, чтобы получать гарантированные скидки на любые тарифы, которые есть на топлинке, используйте промокод Дон Карташов. Да, он есть всегда в описании к этому ролику, он есть в описании к ссылке, к ролику. Да, то есть копируйте Дон Карташов, используйте его, чтобы экономить всегда, используя топлинк. Это момент номер один. Момент номер два. Если вы хотите максимально быстро оптимизировать свои продажи вот без всяких лишних заморочек. Используйте покупку, используйте быструю ссылку, и опять же ссылка на подключение к покупке также будет в описании к этому ролику. Нажимаете на нее, регистрируйтесь, проходите все необходимые верификации, как физическое лицо, как ИП, либо как юридическое лицо, и интегрируйтесь. Если у вас возникнут вопросы, а как это все можно автоматизировать через чат-ботов, я тогда оставлю ссылку тоже на... Платформа Samples, в рамках которой я и настраиваю всех этих чат-ботов Где вы можете написать слово, к примеру, привет, либо что, сколько, почему, зачем, как, когда И бот будет на все эти сообщения отвечать Соответственно, вы можете выстроить разные цепочки Когда вы через Инстаграм будете взаимодействовать с пользователями И просить их отправить вам, допустим, три семерки вам в Директ И как только они отправляют три семерки в Директ Бот автоматически отправляет им ссылку на оплату Либо бонусы, либо что-то еще то есть, таким образом, вы можете полностью автоматизировать весь ваш бизнес. Все. В любом случае, спасибо большое за просмотр. Если ролик понравился, поставьте больше палец вверх, подпишитесь на канал, чтобы я понимал, что это полезный контент, и стоит продолжать это делать. Меня, как и прежде, зовут Евгений Карташов. Большое вам спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы либо пожелания, оставляйте их в комментарии к этому ролику. Все необходимые ссылки есть в описании. Всегда на моем канале смотрите в описании. Все необходимые ссылки всегда находятся там. Все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.